И всем привет! Сегодня у нас новая обнова, точнее обнова, которая уже не впервые у нас. День открытых дверей и меня побеспокоила Алиночка. Алиночка, привет! Алиночка, пока! А давайте пойдем смотреть, что у нас такого новенького. Я надела старый костюм, потому что я увидела то, что здесь в новостях, то, что новый появился. И, да, конечно, он опять безтекстурный. Ничего нового. Да, вот новый появился, но у меня, скорее всего, на ну, что потратила деньги, даже не помню. У, же... у деньги, я что-то... Нет, ребят, давайте на австралийском, на австралийском аккаунте точно деньги. Я там куплю только костюм и сделаю скриншот, вам покажу. Костюм Костюмы даже куплю. Сейчас мы посмотрим. Тут все же за шиллинги, да? А нет. Черт, не все. Но это вроде бы тоже и, и старкуинцы. Но знаете, я что-то не уверена, что у меня там они есть. Нет, нужно думать, то, что они есть, и все. И они будут. Нужно верить в удачу. Хорошая трудовая этика, мне интересно, что там было написано, ладно, привет, Мария, здорово, что ты пришла, как ты уже видишь, у нас уже есть самые первые гости, но их будет больше, гораздо больше, а это, это для тебя мало, да, это мало, мало, да, гораздо больше будет, да, какая ты умная, ты не пропустила новостей, верно, стоп, ладно, ладно, опять просто странный перевод, ну, а нет, стоп. Ты не пропустила новостей, верно? Да? О том, что сегодня неделя открытых дверей в конюшне Юрвика. Ладно, да, все таки странный перевод. Немножко не так. Или я тупая, я не знаю, какой интонацию такую прочитать. Ха-ха, похоже, новость прошла мимо тебя. Почему ты решила то, что прошла мимо меня? Я молчала! Ну почему она так подумала? Ну я ненавижу их уже. Когда у нас неделя открытых дверей, открытых дверей. Это место становится популярным, и к нам приезжают гости издалека. Ладно, хватит болтать. Ты, Ты так говоришь, будто бы я здесь живу, я не издалека, да? Ладно, хорошо. Хорошо, я поняла. А, а типа не из Йорвика, нет? Нет. Джоанна, тут э, все из Йорвика, не, не обманывай меня. Ни одного человека не видел с другого места. Не обманывай меня. Ладно, хватит болтать. Хочешь помогать мне с нашим мероприятием на этой неделе? здесь очень много дел, так что я должна работать с раннего утра до позднего вечера. Если ты хочешь помочь мне, то я бы была признательна, ну, и я могла бы успеть выспаться ночью. Ха-ха. Вот так и должно звучать. Хорошая трудовая этика мне нравится. Да, ты будешь стоять на месте, ничего не делать, а я буду приносить тебе что-то. А точнее, я даже в игру не зайду. Довольно, да? Не могла бы ты помочь мне украсить двор для начала. У меня не было времени разместить все шары. Какие шары ты собралась размещать? Не, ребята, это детский контент. Нет, нет. Ну, простите. Здорово! Тебе просто нужно положить их сюда. Ков... У меня их нет! У меня их нет. А, а, ты про другие шары. О, хорошо. Установи шары и затем поговори с Жоаном. У меня крыша поет от этой игры. Что я несу, я не знаю. Сюда не надо это. А куда надо? А вон сюда надо. Размещаем шары. Какое интеллектуальное здание. Обожаю его. Установлены воздушные шары. Да, прям сейчас совещу на ней. Далеко и надолго. Улечу в рай. Надоела эта жизнь. Супер, спасибо за шарики. Они выглядят довольно мило и приветливо. Mm, да, ты мне даешь? Может, я не уверена. Mm. Я не прочитала задание, ну ладно. Теперь выглядит красиво, ты так не считаешь? Я думаю, этих украшений достаточно. Наши гости приходят не для того, чтобы увидеть, как мы украсили конюшню. Итак, Мария, я собираюсь проехать вокруг с группой новичков. Ну когда уже что-то новое сделают? Ну зачем? Ну, опять это дело. Зачем? Ладно. Мог... Я даже не помню, сколько это уже лет. Вот так вот. Вот это вот задание. Не могла бы ты пригнать сюда трех самых, споко... трех самых спокойных лошадей? Спасибо, переводчики. Великолепно, да, великолепно. Ах, да, Мария, пока ты не уехала, возьми вот это с собой. Тебе нужно будет надеть поводья, прежде чем ты выведешь их из загона. Чего? Забери три лошади из загона, снаружи конюшню юрвика, затем поговори с Джоан. А, покинь, сейчас такая... А, подхожу. А там... Старые текстурки! Серьезно, стар... Серьезно, старые текстурки! Они что, серьезно? Это частев? На полном серьезе? Точно не стебутся? Ну, хотя бы лошади, не, не началки те. Не, ну, не серьезно не стебутся, правда. Пошла, пошла, кобылка. Иди, иди. Давай, вперед, из песней. Здрасте. Забор покрасьте. А прикиньте, если... Если это одна девочка, которую мне нужно добавить в клуб. Но она мне, в принципе, ничего не пишет. Значит, это, наверное, подписчик. Но... Ладно, давайте. Я просто... мне не хотела ей нагрубить, Надеюсь, что... Ты ничего плохого не случилось прости меня пожалуйста ребят я опять буду много вырезать видео потому что это так мутно вот это вот что mm -hmm. ну, вот зачем-то каждый год одно и то же спасибо что хоть этот выход не убрали а кстати тут новые заборы и новые деревья поставили. Не говорили новые полу такие были нет Ладно. Забейте. Три испуганные, сбежавшие лошади. О, да, о, Мишка, Ми, я тебя вижу. Где миска, миску Ми я тоже уже видела, но она сейчас не здесь. Ой, вы же, а вы не поймете этого. И слава богу. Здорово, наши три спокойные и добрые лошадки. А -а -а! Осторожно, никакого разгильдяйства. Ок. И, конечно, и, конечно, ко мне опять а, добавляются друзья. Прости, но нет. Прости, дорогая. Не знаю, кто ты, но прости, дорогая. Я стараюсь всегда использовать спокойных лошадей с новичками. Так, чтобы у них остались хорошие воспоминания о своем первом опыте верховой езды. Мы хотим, чтобы они возвращались к нам обратно. Благодаря таким дням дела в конюшне идут хорошо. Но сейчас мы должны вернуться к делам. Хватит болтать. Это тоже, Мария. Ты же не можешь сделать работу только наполовину. Ты не охранила. Ну а теперь, после того, как ты привела лошадей, о них нужно позаботиться, прежде чем их оседлает. Возьми эту щетку и скарбок. Ну и вперед с песней! Я на одном месте, ты ничего не добьешься, я знаю, это без тебя, ты мне надоело. Расчешил лошадей почистить и почисти копыта, а после поговорить с Джоанной. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я поняла тебя, дорогая. А почему не могу тут посаджаться и все? Нет, нет. Я буду тратить свое личное время вот на это, все. Поэтому я опять, короче, вырежу этот момент. Кому он нужен? Ребят, на самом деле, я зря тут сейчас запись утробила. Хоть сказала то, что выражено, на самом деле, я утробая запись. Потому что... Он так же чистит. Она вообще сейчас, ну... Чистила, не то, что надо. Пожалуйста, старстимул. Не, ну это более-менее. У кого-то вот он не виден. а у будет. Ну, кому? А, бошку я почистил, да, бошку. Ну-ка, она хотя бы воздух чистил. Там вообще было это. Ну, без комментариев просто было. <звук> Ребят, я не знаю, что насчет той Элизабет, но оказывается, Ульяна вот эта вот, ну, уже другая. Ой, вот эта вот была, ну, соклубница. Блин, вот я эта дура какая-то. Вот точно. Ну вот, видишь? Ты умеешь заботиться о лошадях. А теперь время седлать их. Хорошо, буду идти туда-сюда-сюда-сюда. Туда, да. Мне всего 25 дали вот за то, что я тут все это делаю, Ну ладно. Потерянные седла в потерянной коробке. Ага. Один, два, три, три! Три! странно, вздох стон от меня. Фу! Стейн, боже мой, нет нет, нет, нет, нет, нет. Я попросила Стейна, чтобы он подготовил седло много дней тому назад, и он пообещал, что позаботится об этом. Я очень надеюсь, что остальные сёдла у него так, как те, что есть, недостаточно. Это верно. Некоторые сёдла мы одолжили, но их должны были вернуть. Что я там за передышку сделала? Ладно. Я должна проверить еще раз конюшни, если они там есть. Там. Хочешь помочь мне с поиском? Слушай, спасибо, я не говорила, да! Что ж жопа. Ладно, спасибо. Они должны быть в коробке. Вероятно, Стейн! Положил туда, куда не надо. Да, мы бескорыстные девушки. Мы всем помогаем. Помоги желане найти коробку с потом свержением. У меня не горит жопа. По-моему, это вот да было. Сейчас такие нет. Да, спасибо. В смысле, я помню, что что-то из этого было. Не, у меня все таки отшиб памяти. Подождите, или... Подождите, или ее вообще нигде не будет там? Да? Не могу вспомнить. Только крат, что она там. Фух. Я уже думала, я последний лох. Сейчас это... Последний не прибегу и все. Зато прибежала к предпоследней. Отлично, Мария! Ты нашла ее! Спасибо большое. Да не за что. Оседланы и готовы. Mm -hmm. У нас по-прежнему нехватка сднула, но надеюсь, что стоим получит остальные. В смысле, так сед... с... три седла. Зачем тебе больше? Три лошади. Ничего не понимаю. Я знаю, что некоторые седла требовались в уходе, но Стейн сказал, что сам почистит некоторые, а остальные отправят на чистку мастеру по седлам. Ок. А, по крайней мере, у нас достаточно оборудования, чтобы оседлать лошадей для группы начинающих. Можешь взять эти седла, Есть? Можешь взять эти седла и оседлать лошадей. Отлично. Большое спасибо! Я очень ценю твою работу, особенно когда у меня целый грузовик работы. Ты на месте стоишь, дура. Ну ладно, оседлай три лошади, а затем поговори с Джоанной. Да, сделай то, сделай это. Люблю, уважаю. Жизнь класс. Я хочу этот вольтрап. Ничего не знаю. Смотри, сейчас еще что-то короче. А! Нет, такой продается, а вон тот нет, или я что-то путаю. А здесь сейчас будет. Надеюсь, видимо. Да, вот моя лошадь. Ну, дай нажать. А Все готово, отлично. Как ты нашла это? Помню, не затягивайся но слишком только не слишком свободно ну а выглядит хорошо господи я конник это вообще так странно читать это <laughs> вообще просто вот что это такое не затягивайся но слишком что там не слишком свободно твою мать мне нужно поговорить со Стейном в остальных стёдлах, которые должны быть возвращены. Нам действительно нужно больше оборудования для лошадей, потому что с каждым годом у нас все больше и больше посетителей. Ты можешь установить те указатели, пока я буду разговаривать со Стейном. Они предназначены для нашей гонки, чтобы посетители могли найти ее. Господи, я надеюсь, я сейчас нормально читаю, потому что я что-то давно не читала вслух. Хотя я никогда не читаю вслух, только на видео. Боже мой, тараторил по-моему. Не, ребята, это просто резко занижение самооценки какой-то. Вышло опять на видео. Но, но Нового типа на этот раз. Но, новый формат. Окей. Спасибо. Есть в общей сложности 9 указателей, которые должны быть установлены. Я отмечу места, чтобы ты могла поместить их. Установи три указателя и затем поговори с Джоанной. Да, господи, боже мой. Не, ну это я тоже точно выражу. Mm. Не, ребята, ну это вообще что-то очень странное, потому что, смотрите, я нажимаю, нужно еще ждать, когда она поместится. Вот зачем? Зачем тратить так свое личное время? Я не понимаю. А -а -а -а -а -а -а. Я сейчас усну. сейчас вообще там вот... Такой сон когда мы их поведем. Как ты нашла это? Ты закончила, как все прошло? Ребят, мне реально пипец на землю. тянет. Твою мать, господи. Отлично. Прям пипец на землю. Подопытные кролики на гоночной тропе. Ваня. Когда ты установишь указатели, убедись, что они хорошо закреплены. Иначе при первом порыве ветра их сорвет и унесет. Так что сделай все хорошо. Говоришь, что ты сделала все хорошо? Отлично. Так хорошо, что я могу рассчитывать на себя, Мария. Несколько лет назад Стейн забыл установить указателей, и куча садников пошли э, в неправильном направлении. Этого не должно э, повториться за мной. Стейн сказал, что установил все препятствия на гоночной тропе, так что все должно быть готово. Единственное, что не сделано, это гоночный прокон. Но ты сама понимаешь, что надо сначала опробовать гонку, чтобы быть уверенным, что ничего странного у меня нет. Да, я подопытная крыса, подопытный кролик, я знала это всегда. Как ты думаешь, а почему там... И прочитала не прости, а про эти. О, Господи. Там, почему сверху, типа, пусто? Ну ладно. Как ты думаешь, если ты и... Прости, как зовут твою лошадь? Затуманенный сон? Я как раз спать хочу. Как ты думаешь, если ты за затуманенный сон, опробуйте новую гонку? Супер, удачи! Первый тест гонки по местности, конечно, Юрика. Да. А, волосы, волосы, волосы, волосы. Мы не... Поехали. С волосами. А какими я вам не скажу? Так, так, так, так, так, Давай, фриз! Ну, что ты делаешь, чувак? Не делай этого. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Алина вышла из игры, мамочка. Хочу запрыгнуть на трактор. Не могу, не могу удержаться, хочу на трактор. Ладно, я не буду прыгать. Так уж и быть. Так уж и быть не буду. Ой, подлагивание. <как> ну хоть что там. Хоть где-то проснулась. Подопытные кролики на гоночной тропе. Ну, как все прошло? Я видела, как ты из-за сон пролетели в ворота. А, то есть, а, то есть, мы могли там где-то умереть, да, и все. Ты бы нас даже не вспомнила. Стол не виноват, Маш. Не виноват, он. Стол не виноват. Если ты хочешь попробовать снова и, может быть, захочешь стать самым быстрым приездником тут, то просто приходи. Гонка будет открыта на время дня открытых дверей. Здесь конюшне. О, господи, как это долго. Сколько нам дают? Подожди, сколько? Да, мне не показалось. Mm -hmm. Мне опять кажется, что, что мне показалось другое, но ладно. Спасибо за помощь, Мария. А сейчас мне нужно пойти и понаблюдать за группой посетителей. А, могла бы ты поговорить со Стейном и узнать у него, где седло, которое мы так долго ждем. Супер! Как появятся какие-либо новости, дай мне знать на очень а, необходимое снаряжение. Поговорим со Стейном. Она хочет. Она намекает на то, что мне не придется вести группу туристов. Или это такой отвлекающий маневр? Вот она такая она. ха ха все всё, типа, я не могу, я лох. Ладно. Потерянные или забытые предметы. Э, спасибо, переводчики. Mm. Привет, Мария. Хм, все, Да, ха-ха. Хе-хе. -ха. <соскоп> Придорожные седла. Прекрасная погода сегодня, да? Ведь и особенно в день открытых дверей. Милые воздушные шарики и все такое. Седло, что, кстати говоря, седло, ты пробовала новую комб, которую я, <coughs> да, у меня горло больное, простите, которую я помог создать множество хороших препятствий. Я слышала, что ты расставила шары. Блин, тогда был этот шест, теперь шары, шары, я не могу. Сумми, шестами, шарами, что будет дальше, Сарстейбл, утра для детей? Что будет дальше? О, дрень, вош, Чего? А, ядрена, вош. Все равно, что за бред, ну ладно. О, ядрена, вош. Столько нысья об этих проклятых седлах. Сначала Джонна, а сейчас ты. Окей, ладно, ладно, не надо так громко говорить. Я кажу тебе, я кажу тебе, что переводчики дебилы. Но пообещай, ничего не говорит Жоанне. Она будет в ярости, если узна yeah. Что? Да блин, опять переводчики дебилы! Точнее, точнее, точнее, точнее, я Ээ потерял их. Не волнуйся, чувак, я тебя понимаю. Я тебя, я тебя понимаю. К сожалению, эм, да, я потерял слову. Ну как они не совсем исчезли? В общем, сегодня утром я ездил вокруг, выполняя несколько поручений. Я собрал седла от мастера по седлам. Каша масляная? Люблю, уважаю и да. Но у меня было несколько таких дел, которые а, нуж, нужно было выполнить, прежде чем я мог ехать обратно. Когда я вернулся, я заметил, что коробка, куда я положил все седла, не была полностью закрыта. Так что они должно быть, упали вдоль моего пути. ⁇ -мо ⁇ Моя первая мысль была о том, что мне нужно пойти и повторить мои шаги. Но я был так занят здесь. Надо было позаботиться о животных и вся эта подготовка к дню открытых дверей. Короче, так и скажи тоже, что тебе лени. Мне опять нужно пойти и делать все за тебя. Хорошо. Могли бы ты... Могли бы ты... Могли бы ты избегать и посмотреть, если ты можешь их найти. так должно быть четыре из них. Большое спасибо. И, пожалуйста, пообещай ничего не говорить Джоанне. А Джоанна это переводчик, да? Разраб. Кстати, интересно, кто такая Джоанна? В смысле, вон там, вот, Джоанна, кто она такая? Она работает под прикрытием, да точно. Найди потерянные седла и, э, и затем поговори со Стейном. Э -э, ребята, кто может быть таки есть и думают типа, что я так какого обсираю. Типа, э -э, не нравится игра, не играю в неё. Ну, ребят, я комментирую игру. Уж простите, я в буду играть по другим причинам. <кхе> Сейчас, наверное, кто-то офигел то, что я приехала бочку. Типа, она бестекстурная. Просто, ребята, недавно до да, обнаружила то, что не все это знают. И это очень странно. Как-то... Не странно даже печально. ⁇ -мо ⁇ Как все нудно и долго. нашла седла. Вау, спасибо, Мария. О, боже, они такие грязные. Да заткнись, заколебал заткни, заткни, уже. Теряя больше одной вещи, как мы сможем это исправить, Мария? Джоанна точно заподозрит что-то неладное, если я отдам седла в таком состоянии. Она попросит спросит меня, что с ними произошло, и очень сильно разозлится от меня, что ты хочешь. Мы должны почистить их, мы должны их почистить их, спасибо переводчики, и отполировать отпролива... и... снова, чтобы она ничего не узнала. Почистить седло очень просто. Тебе нужно сидельное мыло, и погоди, а где сидельное сельди... а мыло? Оно было вот здесь, минуту назад. Ты не видела его? Оно не могло взять, да уйти. Помоги, пожалуйста, найди его. А я смотрю, ты фетишист. Ой, мыло фетишист э Забейте, представьте, не обращайте внимания, что я говорю. Спасибо. Скажи мне, как найдешь его. И, пожалуйста, сделайся тихо, чтобы Джоанна ничего не заподозрила. Найди сидельное мыло, а затем поговори со Стефани. Джоанна, блин, заклипала, ладно. Ладно, она, она меня еще больше бесит, поэтому мы ничего не спали. Вот так вот, да. Идем на поиски мыла. Как я скачала, по этому звуку, он еще? Серьезно, еще жив? А, а вот здесь вот было мыло. Я коробка думала, там тут было мыло. Все, вспомнила. Тире... Тире... Да. Тире... Ты нашла его? наконец-то я могу вздохнуть ха-ха ты ничего не делаешь дебил какой-то господи мне все скальпом мы до дыр но без дыр а, Итак, у меня есть тёдло и есть отдельное мыло сейчас нам нужно почистить тёдло причем так чтобы джоанна ничего не знала у меня весь день распланирован и я даже не знаю когда мне это сделать могла бы ты мне помочь мария пожалуйста Спасибо. Все очень просто. Возьми седельное мыло и используй его на седло, чтобы очистить и освежить его. Повесь седло на забор, за забор и затем используй мыло. Все просто. Позаботься о седлах, а затем вернись к Сейну. Ё-моё. Чё, серьезно, старые текстуры? стебетесь? А потом, типа, мы их помоем и они станут новыми, да? Обожаю эту игру, она очень логичная. Это, знаете, тут вот текстуры старые, на, на тех коне надели все это, а почему-то они уже стали новыми. <с exhale> это ж сон? Вот и найти произошло новое снаряжение. Ну ты серьезно что ли, дорогая? Ты серьезно что ли вон магазин? Как это мило, Мария, они выглядят просто великолепно. Джоанна ничего не заподозри, это точно. Фух, вот это, это облегчение. Да, обосраться облегчение. Надеюсь, она не заметит. Спасибо за помощь. За помощь. Хорошо, за помощь. Не за что за помощь, Мария. Могла бы ты отнести седло Джанни вместо меня. Я боюсь. Ох, нет, я не прошу тебя солгать ради меня. Просто вероятность того, что она будет расспрашивать тебя, гораздо мала, нежели если я пойду к ней. Спасибо. А сейчас мне нужно бежать и делать остальную работу. Отдай сёдло Джоан. Подождите, минуточку. Не... Текстурная? Да, не показалось. Привет, Мария. У тебя седло с собой? Ох, наконец-то. Вверх, вверх. верхом на лошади. Я поняла. Я поняла, на что ты намекаешь. Я поняла. Ты намекаешь к неладному. Почему, черт побери, седла, седла так долго ехали у нам? У нам. Вот такие у нам? Хорошо. Эх, тебе даже не нужно отвечать. Самое главное, Хорошо. что они здесь. В любом случае, ты видишь вон тех девушек, они стоят возле лошадей, которых ты седла недавно. Так вот, некоторые из них члены группы для начинающих. Они прошли слишком поздно для первой поездки, но, может быть, это даже к лучшему, так как они совершенно без опыта. Они немного нетерпеливы и не похожи, что они дождутся следующей поездки. Я вот тут подумала, ты когда-нибудь задумывалась о карьере инструктора вихровой езды? Э, чего? Нет, я знаю, что такое карьера, а имею в виду смысл предложения Я как-то... Не, кстати, его примерно поняла, и поняла даже, примерно что они там не так перевели, но ладно. Ха-ха, нет! Ну, может быть, это самое подходящее время, чтобы узнать. Ох, не надо так смотреть на меня. Я не прошу тебя сделать невозможное. Мне просто интересно, сможешь ли ты взять девочек на прогулку в Ярла Хей побыть там немного и приехать обратно. Ты можешь? Как прекрасно. Я дам тебе несколько подробностей о поездке чуть позже, а пока можешь помочь девочкам залезть на лошадей. Супер! Помоги посетителям залезть на спину лошади. Mm, я еду выполнять свою любимую грязную работу. Здравствуйте. Садитесь на мои плечи, mm -hmm. я вас донесу. Обещаешь, это не так, это не опасно? Вот это да, так высоко, да. Я могу на тебя еще раз нажать, а нет, не показалось. Он еще не закончил, а... Mm -hmm. Спасибо, очень мило с твоей стороны. Кто закончил? Что закончил? Старые мотыльки, куспики не милые. Мне нравятся эти персонажи старые. Обещаешь, что это не опасно? Вот это да, так высоко. Не, вот это вот сказала, конечно, только пошлый бред, что... нет, даже... то, что... Я... без ком... Не обращайте внимания, что за бред ладно? А, я все равно нажала. Потрясающе! Тебе... Тебе отлично удалось помочь этим девочкам. Думаю, у тебя талант инструктора по Зарковой езде. Не стр... Блин, не прочитал. Окей, сейчас я тебе расскажу, как проходит прогулка на лошадях. Обычно мы начинаем. Мы начинаем. Ок-ок. Медленно и красиво, так как у девочек нет опыта. Затем ты можешь. Хватит дыбить! Затем ты можешь немного прибавить темп, если видишь, что девочки чувствуют себя увереннее. Да я не могу! Че, блин, тут написано? Я не могу. Очень важно, чтобы они доехали до Риохима. И чтобы никто не потерялся по пути. Мы не хотим, чтобы кто-то уехал в никуда. Возьми туристов на прогулку вокруг Ерохейма И обратно. Больно. Как мне больно Что сейчас. будет? Просто больно. Мы начнем поездку медленно и красиво. Так, чтобы каждый мог успеть. О, красиво выглядит старый старые соло, там старые лодечки ну, нормально на Но туристов мы наденем конечно все новое ну давайте типа, побыстрее ну пожалуйста ну, позязи по позязи нет ну позязи ну, позязи давай быстрее ну, пожалуйста ну, пожалуйста ну девочки ну почему так мы продолжаем скакать медленнее на некоторое время. Да ладно. А сейчас мы можем ехать быстрее. Ну, ну, ну, ну, вперед, вперед, вперед, вперед с песней. Ну, господи, ну что такое с тобой? Да ладно. О, о, о так что я сразу сюда не приехала. -то? Ты провела довольно много времени, показывая посетителям Яранхейм. Подходит время возвращения обратно. Ура! Как я рада, Потому что этот бред закончился. А сейчас мы... Я далеко от своей группы. Чего? Да мне насрать. Три, два, один, что? Чего? Чи? Нет, нет, нет, сука, новый. Ой, Только о, о. не это. Нет. Ну почему? Почему мне так больно? Почему? Вот смотрите, я нажимаю. Что дальше? Что дальше? Да ладно, вот они. Чего у меня в прошлый раз их не было? Голубь в игру зашел. Ой. Олды моего канала знает такой голубь. Даже не кличку, а вот что это за человечек. Давайте быстрее, господи, шевелите булками. Господи, я их как, как будто бы в загон, блин, загоняю. Посмотрите, одна слева, другая справа. Господи, раздражает уже. Давайте. Ты можешь выбрать свою собственную скорость на последнем отрезке. Ура. Ура. Всё. Мы все. Ну, далеко от своей группы. Нет. И недалеко от нее. Нет. Нет. Три, два, один. Нет. Нет. Нет. Нет! еще по чуть-чуть и конец и по новой прикиньте было бы по новой это же вообще было бы жопа да какой свой это свою скорость иди на рысь идет но не хочет бежать вот рекорд своей группы насрать сама как-нибудь не зайдет Все прошло хорошо, я знала, что с ними хороший Забытый угол. Каждый год посетители забывают разные вещи, когда посещают нас. Телефоны, ключи, одежды и все возможное. Иногда даже я или Стейн находим вещи через долгое время. Можешь проехать кружок вокруг и посмотреть, есть ли потерянные вещи. Супер, я организую угол, где мы можем положить все эти вещи. Поищи вещи, ой, поищи предметы, потерянные посетителями. Слава богу, что это на территории конюшни. Они где-то там, понятно, где. Господи, интересно, сколько это видео уже длится, господи. Как-то долго все это делать. Кошмар какой-то. А, спасибо. Теперь мне нужно волноваться о нахождении вещей, потерянных э, полгода назад, в то время как я очищу лошадей. Герман очень хотел сделать фотографии всех активностей на этой неделе и поместить на наш веб-сайт. Это хорошо для маркетинговых целей, и посетители, кажется, по-настоящему ценят это. Я думала, может быть, ты могла бы сделать это, если, конечно, ты умеешь красиво фотографировать. Я, к сожалению, совершенно ничего не понимаю в этом. Могла бы ты взять камеру и начать процесс? Большое спасибо. Взяла фотографии для мероприятия Джоан. Мать вашу. А здесь, хочу что за бестекстурная хрень, потому что я не могу проехать? Старстейбл. Как же я вас не ненавижу. Я всего сфотографировала три раза, но уже условия выполнены. А прикиньте, если то, типа, не надо было фотографировать. Если бы я подъехала, они такие, это, это не надо. Значит, мне повезло. Удачи со мной, бог со мной. Те, нет, это просто, мне кажется, можно было любо фотографировать. Oh no, no. Как мило, фото очень красивые. На сайте они будут выглядеть еще красивее. Гонка oh no. не для всех. Я говорила со Стейном, пока ты была занята фотографиями. Помимо нашей обычной гонки, мы хотим организовать дополнительную гонку для опытных наездниц. Стейн, и я с гордостью даем тебе эту возможность. Быть первой наездницей этого года. Вот они она говорит, да, что-то он все размещал, но он стоит на месте. Блин, ну, наверное, там прорабы какие-то. Ой, рабы, блин. Работают за него. Потом придумывают какую-то хрень и на самом деле на месте стоит. Никого ты не обманешь, чувак. Никого. Даже ее вот обманул. Ладно. Ох, как здорово, что ты согласилась. Удачи, и покажи мне свои самые лучшие качества. Скачи гонку по местности, конечно, вверху. Побежали. Папа, Новый заборчик да? Или это я тупая? Класс. Класс. Провезла. А, а, а там не надо было провязать с правой стороны. Слушай, нет, я имею в виду с правой стороны тоже.. Короче, прыгну с правой стороны. Ну, и там пролезть тоже можно. Я просто подумала, что он пойдет налево. А, налево это один Святого Валентина Бонка. Срампа, перепутала. Давай. Крошка. Без комментариев. Мы заново. Нет проблем. У меня не горит жопа. О-о-о-о-о! Молодец, Фрис. Думаю, он доспособлен на меньше. Так о-о-о. Давай. -да -да. Давай. Нет. Ну пофиг. Так держать. о о ой -ей ой ой Давай, давай, давай. Гони, чувак. Гони, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, бери. Ух, молодец. Ну, ай, нет. комментарии жизнь. Обману. обману систему да была с другой стороны обману систему а, или нет я уже забыл вау это было очень быстро Лучше наездница в городе. Mm -hmm. Ты просто одна из лучших наездниц, которых я когда-либо видела. Когда ты ведешь на зато маленький сон, кажется, что никакое препятствие не может стать на вашем пути. Поговори с Джоном. Mm -hmm. Огромное тебе спасибо за помощь, которую ты оказала мне и Стейн. Мы бы никогда не справились без тебя. А сейчас почему бы тебе не расслабиться и не насладиться мероприятием? Если ты хочешь снова принять участие в какой-нибудь гонке, просто спроси меня. Если ты хочешь э, там, там еще раз гонки, э, то спроси меня. Опять я с тем акцентом сказал. А, ну <свык> меня поняли. <свык> <свык> а, ладно. <свык> я за не повторила. Мария, я до сих пор. Э, под впечатлением от твоей верховой езды а, во время двух последних состязаний. Слушай, у нас есть еще одно состязание, и ты можешь попытаться, попытать силу там, если захочешь. Мы туда не всех запускаем, потому что на этой неделе большинство наездников новички. Но я думаю, для тебя она прекрасно подойдет. А, ну, как, хочешь попробовать? Отлично, я рада, что ты хочешь в нем поучаствовать. Если ты поедешь по этой дорожке рядом со мной, ты увидишь девочку по имени Яника, заговори с ней и передай. Привет, тогда она откроет для на тебя нашу дорожку для конкура. Это преодоление препятствий. Удачи. Ну, она сказала то, что с ней, с ней, с ней я пойду. Стоит на месте. Типа круто. да, да, да. Привет, как дела? Какая красивая. Я слышала, что ты очень помогла Джоанне. Блин, там старые текстурки, старые деревья, я слышала, что ты очень помогла Джованне, очень мило с твоей стороны. Ну, что, ты решила принять участие в состязании по конкур? Хорошо, на какой лошади ты поедешь за туманенный сон? Прекрасно. Ну что ж, Мария, желаю тебе удачи, да. Конкур на фрезе, обожаю. Привет, Кира Донбут. Какая музыка. <смех> Кстати, зачем я их прыгаю? Ага, я, я просто не помню вообще порядок что <смех> Я дура. <смех> да почему? Разве так это было? Отсталый человек. оп, -це. оп. -поп. Руки а? и жопы. Потрясающий. Клянусь, а Итон, это поразительно, поразительно ужасно. Потрясающе ужасно. Превосходная ужасная езда. Отлично. В следующий раз приведи кого-нибудь из друзей, когда вы можете состязаться друг с другом. Тогда вы можете сосвязаться друг с другом. <соценно> <соценно> <соценно> это наконец-то все, да? <соценно> а это что? Что это? Это, в смысле, это, типа, значок, типа, там кто-то из моей группы находится, а там... В смысле? Я не в группе. Чего? Ну, ладно, ребят, задания у нас закончились. А -а -а, все те же самые лошади добавились, только вот это вот одна новая. Скорее всего, я запишу отдельное видео с, э -э с ее покупкой. И давайте посмотрим, что там громдо вот это вот за хрень. Так, я сейчас вернусь к вам. Подождите, когда я туда доеду. Ну и что здесь? Что здесь? Я представляю, что цветок. цветок. Это типа сделан из хрень, нет, ты не будь это. Если не, я, я, я, я знаю что-то. Вы, вы меня не остановите. Вы, вы меня не остановите. Господи, чем я занимаюсь? Помните, вот тогда -то так же трещина там или что откуда-то появилась, так ежа ее там ничего нету. Ничего, на ошибках не учится. А все равно туда поеду. Да, здесь ничего не было. А, ну, можно было еще и здесь зайти. О, господи, ладно, пойдмте на этот австралийский аккаунт, там купим новую этот, новый комплект, этот, два комплекта. Все, давайте там уже встретимся. Так, я пробыла обратно. Я пробыла на австралийский аккаунт, я взяла пару медалек. Нам должно хватить. А, Я-то здесь, -мо, когда забросила игру, ну-ка, вот эти две новые квесты начались, я их не делала. Слушайте. Не, ребята, не будут тратить время записывать это. Давайте вы сами. Знаете, сколько уже видео длится? Угу. Так, э, что-то я заеда заеду. Опять трачу время. Окей, покупаем все, Скупаем. Знаете, что? Не хватило медалик. У меня здесь тоже подписчики. Поэтому мы сейчас это вот забираем. И вот так, вот и без записи туда-сюда буду бегать. А потом к вам вернусь все куплю. Э, ребят, прикиньте, мне не хватило там. Немножко. И я нашла медаль в шкафу, который можно продать из -мо. Господи, как я трясу. Ё-моё, Решила поэкономить деньги, называется. Ребят, наконец-то я все купила. Смотрите, давайте порядку посмотрим. Что вот на это? Мм, здесь и а надеваю, да? Я же ничем не отличается. Серебряные фриджи а это золотые. Надеюсь, что я правильно надела. Ох, красиво. А, не-не-не-не-не, ещ шапка. Вот. Теперь давайте другое наденем. Красиво. Ну ладно, ребят, а если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк, подписаться на мой канал и всем пока-пока. Огромное спасибо вам за просмотр.